Здравствуйте! Всем большой привет! Я хотел с вами поделиться своим опытом получения яиц в домашних условиях. Сегодня мы завезли в свой мини-курятник партию куриц из э, птицефабрики. То есть они взяты были на птицефабрике. Вон, это гнезда у нас, там где они не, должны нести яйца. И в одном из гнезд Лежит искусственное яйцо для того, чтобы они примерно знали, где нужно нестись. Мы сегодня привезли партию курочек в свой мини-курятник, который построили еще в прошлом году. Он сделан в деревянной, размер его метр на полтора, высота, был заказан из деревянного туалета по своей конструкции. Гнезда вынесены в сторону. То есть за загон. Загон 2 на 3 метра. 2,50 на 3 метра. Загон перекрывается будет. Огорожен сеткой рабится И уже второй год мы его эксплуатируем. Курицы взяты из птицефабрики несушки сегодня первый день как их привезли вон они сгрудились в кучу и согревается еще не имеет никакого опыта кроме содержания в клетках то есть они несушки уже им 10 месяцев и содержались в клетках на птицефабрике Курятничек у нас вот такого размера покрашен. И покажу сейчас внутреннее убранство его. Вот это внутренности курятника. Сделано два насеста. В прошлом году мы содержали 10 кур, но было немножко тесновато. Вот вообще площадь всего курятника. Значит, 2,50 на 4 метра. 10 квадратных метров. То есть, это с огороженной территории. Сделана ограда из сетки. рабится каркас деревянный. И натянута сетка сверху. А также будет в этом году он покрыт пленкой, чтобы не намокала сама территория. Но вполне... Удачная конструкция получилась. Вот сегодня первый день. Курицы еще ничего не умеют. Не кушать э, из кормушки вот такой. И даже живых червей они никогда не видели. Для них это было чудо. То есть нужно всему учить их. Но курочки здоровые. А вполне эксперимент этот, а, я думаю, будет удачным.